Добрый день! В этом видео -уроке я вам хочу показать как можно расширить окно подключения к удаленному компьютеру на, вся ваш, на весь экран на ваш. Для этого вот я подключаюсь, у меня по стандарту, я ничего не менял первый раз. У меня вот открывается такое окошечко. Я расширяю и у меня даже не занимает, наверное, две трети моего экрана. Долго я, конечно, удлил, что-то мне не, не додумал сразу глянуть. Для этого нужно делать всего лишь пару действий. Это мы снова нажимаем «Подключиться», «Показать параметры», здесь выбираем, и выбираем вкладку «Экран». И здесь выставляем просто во весь экран. После этого параметры, вот эти все параметры не надо трогать, они остаются по умолчанию. Нажимаем просто «Подключить». Ну, я снова ввожу пароль, мой админский. Подключаемся и у нас... Открывается наше окошко во весь экран. То есть мы можем менять э, формат его, как нам удобно. При этом он откроется на любом мониторе э, на полное разрешение его. На этом видеоуроке уроке хочу закончить. Вы В этом видеоуроке вы разобрались, как можем расширить экран на любое разрешение вашего монитора. Надеюсь, он был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал на мой. Вступайте в мою группу. Всем спасибо и до свидания.